Сегодня 9 мая, мы находимся в красивом парке города Пшчины. Сегодня 9 мая. Мы находимся в красивом парке города Пшчины. Зеленый, красивый парк здесь. Мы приехали специально посмотреть. Здесь еще есть очень красивый замок. Подойдем к нему, посмотрим. Сегодня прекрасный день. мы... Сейчас идем вот к этому красивому замку, замок Анхальтов, что ли, но он очень красивый. Сейчас подойдем поближе и посмотрим его. Продолжаем путешествовать по парку Анхальтов, Ну, я так думаю Анхальтов, потому что мы видели там где-то вывеску, что гробы Анхальтов, значит это к замку еще мы пока не подошли, сейчас подойдем. Народу очень много. Я почему-то думала, что будет меньше народу. Но здесь народу, ой, как демонстрация. Люди ходят, люди ездят на велосипедах с детьми, без детей. Прекрасный сегодня день. Настоящий майский день. Вот какие-то пруды, вот так вот смотришь на все на это. Надо же вот одна семья всем этим владела. Как они здесь гуляли, наверное, целыми днями думали о чем-то, вершили судьбы народов. Здесь мы наткнулись вот на такой камень, тут написано, что дом европейский, посадзон пишет президента Леха Валенса с еще счет мегавелеке к пикнику. И вот такой вот дубочек, который посадил Лех Валенса, но он что-то такой хиленький прямо, хотя ему уже когда его поседили. 11 лет. Так вот, неожиданно наткнулись на такой камень. Это мы все к этому, к замку подбираемся. Ну вот он такой красивый, этот замок. Он вообще считается, это одна из жемчужин Шленска. Очень красивый. Вообще здесь парк, конечно, чудесный. Здесь столько дубов. Столько зелени, особенно сейчас, весна, сейчас вот самое-самое все расцвело, так все красиво. Вообще. Полный релакс. Вот посмотрите. Все отдыхают. Поле одуванчиков. Хочешь уже такие белые одуванчики. Хочешь такие желтые одуванчики. Красота. Ну, а это мы на рынке пшины самый центр как всегда такой рынок с мэрией с костелами с... с людьми <реклама> приятный такой городок старинный тысячи 300 какого-то года через Пшчину была дорога, которая связывала Киевскую Русь и Моравию. Сейчас идем таким по старинным улочкам и вот здесь такая интересная аптека. Она называется аптека под мужином. Вон там стоит мужин, то есть это негр, и вот тут аптека под мужином. Так интересно, почему она интересно так называется? Почему именно под мужином и почему именно мужин тут стоит, негр. Наверное, есть какая-то история. Но я ее не знаю. Ну, такой городок пшена. Такие вот тут вот такой центр, вообще такой весь числый. О, о кошка, кошка попрыгла. Улочки, узенькие, домики, так все. Да, все очень старинное, конечно. Вот если убрать, да, знаки машины, как будто вы в 15 веке. Ну вот, гуляли и теперь а это уже.. Мы... Не историческая такая. Ну, Нам ну, не нужен. Да. Не... Историческая там была, конечно. А тут обычные уже. Усе в масках.